Всем привет! Это вторая часть. Как мы пришли на дачу. Ну да. На дачу. И вот. И вот мы решили. Вот смотрите, Так. Ну да, я сейчас покажу вам снаружи, что у нас. Да, дом не супер, конечно. Сейчас на дворе весна, май. Я то. Чертак. Вот. Мы это будем обустраиваться. Мам. Мам. Как мы будем смотреть через окно? А я покажу, что у нас там на... Во! Как он может... Во, классные виды. Так. Очистим его всегда туда. Привет! Всем привет! Я Любовь Саежная. Идите на наши каналы, на наши подписывайтесь. И Ставьте лайки и комментарии. Так. Сегодня у нас второй день, второй этап розжига нашей пламенной печи. Когда я вчера отсюда ушла, у меня из трубы шел тихонько дым. Может быть она... Ша или дроваты остались, но они потухли. Да, телефон, а, а получится. Телефон что получится? А что хочешь? А, На. Các, да. да. Они точно Это что, факел? Enfin да, я факел делала. Он-то горел, но видишь, дым-то сюда идет. Ты туда подальше, сгорни туда, ближе, Даже везде валит. Видишь, тебе он сюда обратно висит. Вот этот специально, чтобы тяга была ведь. Вот ну так, я понимаю, ты ее закроешь, дым не будет валить. Закрой вот ее. Да хор... а, вот, иди. вот я тебе говорю. Вот. Труба короткая. Видишь что. Воздух оттуда задувает и все сюда идет. Okay. Не тоже я закрывала вчера. Сюда пошел, так, закрываем. Я положила туда же полежки, ну-ка ну на улицу выйти, если. Загудела ведь? Загудела, ребят. Наша взяла. Наша взяла. Ура! В общем, сейчас я на улицу посмотрю. Да, идет дым. Идет дым. Все, ура, ура, ура, ура. В общем, до меня дошло, что надо было почистить зеркало. Зеркало почи... я-то предлагала, видишь, вырезать такую как бы дырку, чтобы туда нос кулак. У меня то понятия такие, что мне надо как бы руками там вычистить. А он взял. Тут. Вот. Лапкинул. и все и пожалуйста и чистишь сколько хочешь и вычистил там все под этим зеркалом и пошла тяга и пошла на улицу спасибо Виталия, мы с тобой победили опять. Теперь буду закладывать топку и топить и надо покупать теперь дрова я дров нету. Мне я так подожди минутку. В общем, короче, тест-драйв. в Баня прошла, она отлично. Я тут намылась, напарилась, уже отсиделась. В смысле, после бани тут жарко, тепло. И я считаю, что это успех.